Открытый диалог. Диалог, диалог. С Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем, наверное, э с уроков Израиля. Который, с уроков, которые Израиль мог, может извлечь из событий в Украине. Да, Сергей, потом. Да, ведь уже больше 5 дней. И уже после первых первых э, к... комментариев, которые, возможно, теперь претерпели... сейчас мы уже можем о каких-то выводах. Эти выводы, например, в мой взгляд касаются Израиля, и об этом я хотел бы сегодня поговорить достаточно подробно. Я бы хотел начать с некоторого такого как бы общего взгляда на ситуацию. Сейчас очень многие стремятся натянуть черно-белую модель на очень сложную ситуацию. И одни говорят, раз Байден против агрессии Путина, значит он хорош. И другие наоборот, раз Байден злодей, значит Путин молодец. Но действительно, как мы понимаем, и мы об этом говорили уже в прежних передачах, она куда сложнее. И у нас есть на самом деле очень... Понятный пример из достаточно недавней по историческим меркам истории. Когда мы говорим о Сталине и Гитлере, безусловно, для евреев этот выбор между Сталином и Гитлером он был очень однозначным, Потому что э, Гитлер преследовал и уничтожал евреев систематически очень последовательно. Ну а Сталин занялся э, как бы конкретным избиением евреев, судя по всему, не, не раньше начала 50-х. И поэтому в войне, в противостоянии между Гитлером и Сталином понятно, на какой стороне были евреи. Но если мы возьмем, например, поляков, то там для них выбор был куда менее очевиден. То есть и, и Гитлер, и Сталин представляли для поляков злейшего врага, фактически тех, кто уничтожил их государственность. Поэтому они воевали и с той, и с другой стороной. Точно так же сейчас мы должны понять, что то, что Путин — злодей, а вторжение на Укра... в Украину преступление не делают Байдена ангелом. И вместе с этим то, что Байден, откровенный враг Израиля, и наносит колоссальный вред США своим правлением, своей администрации не превращает Путина в защитника всего хорошего. И это, к сожалению, то, что мы слышим, от, в том числе от республиканских сенаторов и конгрессменов, И это очень плохо, потому что, безусловно, это будут раздувать враги республиканцев, ставить им вину. И мы это встречаем среди немалого количества э, правых, э, носителей правой идеологии, активных в том числе, которые настолько э, как бы заколдованы э, э, неприязнью Байдену, что само по себе, в общем, очень понятно, что в, этом, как бы, в этой неприязни Байдена они, как говорит э, пословица, выплескивают младенца вместе с, э, с водой и начинают считать Путина. Э, хороший но мы с вами понимаем что ситуация сложная и в этом противостоянии байдена и путина и не очень понятно даже до какой мере противостояния если оно там вообще об этом. поговорим чуть подробнее мы как поляки в данном случае мы понимаем что и с одной стороны чудовище кровавый другой стороны человек который наносит колоссальный вред западному обществу западной ценностям. так вот если бы нынешние лидеры Израиля извлекли уроки из динамики поведения Запада по отношению к Украине, я думаю, они бы избрали курс, противоположный тому, который они проводят сейчас, как в отношении Украины и России, так и в отношении Запада. За месяцы и недели, напомню, предшествовавшие вторжению России в Украину, которая случился 24 февраля, Западные державы ясно дали понять, что они, в общем, готовы смириться с исчезновением Украины, понимаете? Мы все это хорошо помним, это было не так давно, как независимого государства. Они готовы были признать это, принять. Президент США Джо Байден фактически открыто, ну, по сути дела, приглашал президента России Путина к вторжению в конце января, сказав, что мол, незначительное вторжение. Мы все помним это, это выражение. Поставить НАТО как бы застанет НАТО враспашу. А канцлер Германии Шольц, как и его предшественница Меркель, они фактически были неофициальными лоббистами Кремля в Европе. Но когда российские войска начали свое вторжение, все планы Запада немножечко покричать, а затем отвести взгляд и смириться, они пошли наперекосяк. И причина тому, в общем-то, причин тому две. Украинцы не захотели играть отведенную им роль жертвенного пасхального агнца, а вместо этого сплотились вокруг своего флага и своего президента Зеленского. И со своей стороны Зеленский буквально... Я бы сказал, очаровал, что ли, изголодавшийся по героям Запад, именно общество западное. Его реплика, когда администрация Байдена предложила ему бежать, эвакуировать его из Украины, что, в общем-то, видимо, было частью плана Байдена и Путина, на второй день войны уже, Зеленский им ответил, «Мне не нужен побед, мне нужны боеприпасы». И эта фраза она напомнила американцам о том времени, когда… На них э, их еще не травили за трансфобию или системный расизм, да, в кавычках. Время, когда патриотизм в Америке был разрешен, и более того он был даже в части. И как только американцы и другие жители Запада ощутили этот запах украинского национализма, Вашингтон, Брюссель, Берлин, Париж и Лондон оказались в ситуации, когда повернуться спиной к Киеву стало политически невозможно. Мы об этом, кстати, говорили еще две недели назад. Поэтому, скорее всего, не собиравшиеся делать этого изначально Патин и его европейские коллеги были вынуждены объявить о ряде беспрецедентных финансовых и экономических санкций в отношении России и о массовых поставках оружия и гуманитарной помощи Украине. И тут на мгновение можно было бы задаться даже вопросом, неужто напоминание России о том, что мировые проблемы не сводятся исключительно к тому, сколько углерода сжигает человек в среднем за день. Может быть, оно действительно сместило фокус внимания западных элит. Но нет, этого не произошло. Правящие классы присели и в Вашингтоне Они совершенно ясно дали понять, что война на Украине или в Украине не собьет их с выбранного курса. Потому что в то время как Польша предоставила убежище уже почти двум третям из трех миллионов украинцев, покинувших свои дома, а Венгрия приняла 10% из них, парламент ЕС на прошлой неделе принял экономические санкции против обеих этих стран, против Польши и Венгрии. Я повторю снова, Польша приняла 2 миллиона беженцев, Венгрия приняла порядка э, 300 тысяч, но Евросоюз принял экономические санкции против Польши и Венгрии. В чем же состояло их преступление, спросите вы? Все дело в том, что национально ориентированные правительства в Варшаве и Будапеште отказываются следовать линии Брюсселя в отношении мусульманской иммиграции, то есть они говорят, украинские беженцы, да, мы, конечно, их примем, это наши соседи. А мусульманскую иммиграцию из Сирии, из Африки, из Афганистана не хотим. Вот убейте, не хотим. И, конечно, другая страшная вина, Идео... они противятся идеологической индоктринации по поводу, как это называется, ЛГТПК, ЛГБТК, я уже путаюсь. Ну, короче говоря, идеологической индоктринации в контексте сексуальных меньшинств. Что же касается администрации Байдена, да, с одной стороны, борьба за Украину, за национальное выживание перед лицом российской агрессии, она была им признана. То есть он включился, подключился вслед за западными коллегами, тоже подключился к этому, даже назвал Путина несколько раз уже плохими словами. Но, с другой стороны, надо помнить, что умиротворение Ирана осталось главным приоритетом администрации Байдена. А без России Байдену удовлетворить Иран не удастся. Таким образом, чтобы держать Россию на стороне усилий своей администрации по заключению сделки с Ираном, Байден вывел прибыльный бизнес России с Ираном из-под санкций. Россия может рассчитывать на получение 10 миллиардов долларов на разработку иранских ядерных установок и еще на миллиарды за счет продажи оружия. То есть, когда будет подписана сделка, Иран с Ираном будут сняты санкции, то он сможет торговать с Россией, которая как бы находится под санкциями даже еще более строгими. Но это отношения Ирана и России не будут, не будут ограничиваться никакими по санкциями. Последствия этого решения для Украины предельно ясны. США фактически готовы позволить им сражаться с русскими, но не станут помогать украинцам победить Россию, поскольку Байден куда больше заинтересован в выселении Ирана, чем в выживании Украины. Собственно, изначально, я думаю, так и было. Распорт. Он согласился явно или неявно сдать Украину России, чтобы Россия помогла подписать соглашение с Ираном. Но, как мы уже сказали, все пошло немножко не так. Сделка, которую Байден заключает с Ираном, сама по себе является буквально ошеломляющим свидетельством крайнего радикализма команды Байдена и ее полного отказа позволить реальности влиять на избранный курс. Понимаете? То есть избран э, некий политический курс и никакие факты, никакая реальность не заставит их с этого курса сойти. Настоящий радикал. Эта сделка предоставит Ирану 90 миллиардов долларов за счет снятия санкций. Эта астрономическая сумма она гарантирует массовые денежные вливания в казну вот этой вот иранской доморощенной террористической структуры, растянувшей свои смертоносные щупальцы по всему миру, в казну корпуса стражей исламской революции, который, как сообщается, Байден даже намерен исключить из списка иностранных террористических организаций государственных Департамента. Мы об этом еще поговорим чуть позже. Ну и, конечно же, в бюджеты иранских террористических армий в Ливане, в Йемене, в Ираке, в Сирии, в сектор Газы, все это тоже пойдут эти деньги, миллиарды. Но не на улучшение же жизни иранцев, поэтому не пойдут. Откуда мы это знаем? Потому что Обама уже делал это, он уже снимал санкции, уже миллиарды, десятки миллиардов текли в Иран. И если вначале иранские жители думали, что это как-то скажется на их уровне жизни, то они горько разочарованы. Потому что эти деньги не пошли на улучшение жизни мира. Ну, собственно, как и в России, при такой стоимости нефти, как сейчас, Путин мог по меньшей мере сделать жизнь стариков в России более, чуть менее э, страшной, чуть менее нищенской. Но он предпочел начать это свое кровавое приключение в Украине. И вот у Ирана появятся средства для расширения своих ракетных и беспилотных возможностей, например. А благодаря исключительно слабым ограничениям, накладываемым на его ядерные операции, вот этой самой сделкой, которая должна быть подписана, Иран станет пороговым ядерным государством, судя по всему, не позже 2025 года, то есть через три года. И вот, э, с одной стороны, прогрессистская повестка Запада значительно ограничивает поддержку, которую он готов оказать указа Украине. Но правящие классы э, на Западе, они вынуждены как-то успокоить свою публику, которая восхищена, откровенно восхищена стойкостью Украины. И эта публика требует от своих лидеров, от своих политиков, от своих элит оказать существенную, если не решающую, военную, гуманитарную, политическую помощь Киеву. И учитывая готовность Украины воевать с Россией, даже этот минимальный поддержки, которую Запад сейчас готов оказывать Украине, ее может оказаться достаточно, чтобы позволить Украине противостоять нападению России достаточно долго и в итоге сохранить свою независимость. То есть трудно сейчас сказать, чем все закончится. Не исключено, что Украина потеряет какие-то области. Но уже сейчас понятно, что главный план Путина, сожрав часть областей, сменить правительство на своих марионетах, не пройдет, не получится. Не удастся сменить Зеленского. И, соответственно, не удастся превратить Украину, ту, которую он не успеет просто аннексировать и оккупировать, и аннексировать, в вассальное государство, в котором решение будет приниматься в Кремле. Сегодня широко распространена оценка о том, что украинцы смогут продолжать боевые действия, несмотря на явное военное в России, в том числе в воздухе, еще месяц или даже больше, 6 недель. И учитывая высокие потери, на которые украинцы вынуждают русских, и предполагаю, что русские начнут ощущать жесткое влияние экономических и финансовых санкций уже в течение двух-трех недель. Не исключено, что к середине апреля украинцы будут в состоянии договориться с Россией об условиях прекращения огня, которые оставят Украину независимой и более или менее неповрежденной. И в этой крайне поучительной истории истории сопротивления украинского народа и поведения Владимира Зеленского заключается важнейшая мораль и модель для Израиля. Украинцы по-прежнему могут надеяться на свободное и независимое будущее только потому, что их лидеры отказались склониться как перед Россией, так и перед Западом. То есть они воюют с Россией, но когда Запад предложил Зеленскому бежать, то есть фактически ты беги, и мы тебя спасем, Ну а Украину ты потерял, и Украину свою независимость потеряет. И он отказался. Он не захотел играть по правилам, которые для него написали Байден и компания. В отличие от Зеленского, который без колебаний обрушился на лидеров США и Германии за то, что те сидят на заборе не желая серьезно помочь Украине. То есть отдельный вопрос: прав он или не прав, должны ли Америка и Германия помогать э, Украине больше, чем они помогают, это отдельная история. С его точки зрения, с его позиции, он совершенно верно и совершенно правильно через головы лидеров США и Германии обращается к обществу и просит помочь. Именно так и должен вести себя лидер Украины во время войны. А как еще? Так вот, в отличие от Зеленского правительства Беннета-Битаганцев подчинило всю израильскую политику повестки дня, навязанной администрацией Байдена. То есть они действуют так, как де... должен был действовать Зеленский, если бы он действовал по плану Байдена: сбежать и сдать Украину на растерзание России. Если бы премьер-министр Израиля Нафталий Беннет ставил бы интересы своей страны на первое место, как это делает Владимир Зеленский, ну или правильно называть его сейчас: Володимир, да, я не знаю точно. Беннет бы не попытался стать посредником между Зеленским и Путиным. Вместо этого он удовлетворился бы простым, но четким заявлением «Израиль поддерживает суверенную независимость и территориальную целостность Украины и призывает Россию прекратить наступательную операцию». Израиль не был обязан и не должен был выходить за рамки подобного заявления. И причина этого очевидны. Нынешняя война в Европе — это не та война, в которой завязан Израиль. Это не война а Израиля. А у каждого слова есть свои последствия. Израиль не может стать посредником в этом конфликте просто потому, что у него нет достаточных рычагов воздействия ни на одну из сторон, чтобы убедить их пойти на компромисс друг с другом, понимаете? Что касается значения слов и их последствий, то для достижения успеха посредник должен восприниматься обеими сторонами как человек, признающий основную легитимность их позиций. Но для Израиля крайне опасно соглашаться с мнением России о том, что Украина не имеет права на существование как независимое отдельное национальное государство. Потому что когда начнется следующий раунд посредничества между Израилем и палестинскими арабами, как Израиль сможет требовать того, что потенциальный посредник сразу же отверг бы позицию палестинских арабов, которые отказывают еврейскому государству в самом праве на существование? У нас ведь та же самая ситуация. У нас тоже есть мы как Украина против палестинских арабов и ислама мировых исламских радикалов того же Ирана и всех его друзей, которые отказываются признать наше право на существование. Мы сами в, этой, в такой же точной ситуации. И это, в свою очередь, подводит нас ко второму уроку, который нынешним лидерам Израиля следовало бы осознать на фоне российского вторжения в Украину. Израиль должен был бы направить все свои усилия на скорейшее содействие массовой алии украинских евреев. А что происходит на деле? А на деле, я вам скажу, происходит фантастическая вещь, фантастическая, от которой волосы встают дыбом. Многие об этом даже не знают. Сейчас 10 тысяч украинских евреев ожидают репатриации. Но вместо скорейшей обработки их заявлений Министерство иностранных дел назначает им встречи. Где? Знаете где? В консульствах и посольствах Варшавы, Будапешта и Бухареста. И даты там выбраны на через 3 и 6 месяцев. Очередь большая. То есть украинский еврей, который хочет сейчас репатриироваться в Израиль и подает заявление, ему говорят, через 6 месяцев давайте консул вас встретить в Варшаве. А? Очень хорошо. Человек бежал без всего, с одним чемоданом, может быть, живет где-то на птичьих правах, как беженец. Ему говорят, прожить как-то эти 6 месяцев, а потом в Польшу приезжайте, в Варшаву, и там с вами консул поговорить. И в это же самое время самолеты, летящие в Израиль, с Украины, заполнены неевреями, беженцами. Следует отметить, что украинцы евреи, без проблем переселяются в соседние страны, граничащие с Украиной. Да? Мы только что говорили, что две трети пришли в Польшу, и это понятно. Это близкие культуры, это близкие народы, это соседние страны. Польша принимает украинских беженцев. И более того, те, кто, те кому кажется, Польша не слишком богатой страной, и кто хочет, ищет себе какие-то другие варианты, они следуют дальше по Европе. Но в то время, как 10 тысяч украинских евреев вынуждены месяцами ожидать прибытия в Израиль, 10 тысяч украинцев-неевреев были стремительно доставлены в Израиль по воздуху в последние дни. На самом деле уже больше, чем 10 тысяч даже, потому что Сегодня я видел цифры, которые говорят о том, что порядка 20 тысяч беженцев украинских доставлены в Израиль, при том, что Израиль не граничит с Украиной, при том, что ни Канада, ни США, например, не взяли себе ни одного беженца. Беженцы как бы попали в соседние страны: Румыния, Венгрия, Польша. И это понятно. Причем тут Израиль? И все это вместе приводит нас к реальным проблемам Израиля, к Ирану, к палестинским арабам и к администрации Байдена. Яростная, самоотверженная защита Зеленским своей страны и отказ украинского народа отступить перед российским вторжением вынудили администрацию Байдена поддержать Украину даже вопреки угрозе мировой войны. Мы это видели сейчас, это происходит на наших глазах. Потому что на самом деле ведь что происходит? Украинцы отстаивают ценности свободы и независимости, те самые, которые США должны лицотворять на мировой арене. Не Украина должна была воевать за свою независимость сейчас из-за ценности свободы и демократии. США должны были не довести до этой ситуации. И я убежден, что если бы был бы сейчас президентом Трамп, то и не дошло бы до этой войны. Просто не дошло бы. Трамп сумел бы найти слова и угрозы. Он умел говорить, он был бизнесменом, он был хорошим переговорщиком, и он умел договариваться. И при нем все плохиши, не только Путин, сидели смирно на своих полках и не дергались. Если бы израильский премьер, премьер взял бы пример со своего украинского коллеги, то он бесстрастно подверг бы нападкам аморальность капитуляции администрации Байдена перед требованиями Ирана на переговорах по умиротворению, которые сейчас проходят в Вене. Именно так поступал прежний премьер-министр Израиля Натаньял, который не боялся в интересах Израиля противостоять администрации Обамы. Молчание Бена Талапида Ганса на фоне отказа Байдена от морального и стратегического лидерства на Ближнем Востоке, он, по сути дела, подрывает усилия сторонников Израиля в Конгрессе и в международном сообществе, Республиканцы, например, вынуждены сейчас объясняться, почему они в большей степени против капитуляции Байдена перед Ираном, чем даже правительство Израиля. Им так и говорят, ребята, а вы-то куда лезете поперёк батьки, то, что называется? Вам-то чего? Вы в Америке, вы должны заниматься американским проблемой. Почему вы так против этой самой сделки? Даже правительство Израиля не выступает против нее. Мы помним, как Натаньял выступал. И у любого э, республиканца, который хотел противостоять Обаме, был четкий козырь. Он говорил, премьер-министр Израиля кричит о том, что нельзя подписывать эту сделку. Я понимаю его, и я его поддерживаю, потому что Израиль — единственное демократическое государство на Ближнем Востоке. А сейчас правительство Израиля молчит. И, соответственно, у республиканцев, которые хотят защитить Израиль, на самом деле не только и не столько Израиль, сколько защитить весь мир от иранской экспансии, от экспансии фанатиков сумасшедших. У него нет этих э, аргументов. А еще ведь есть новые арабские партнеры Израиля, Саудовской Аравии, Эмираты, которые куда более откровенны, чем Израиль, в своем несогласии с политикой Байдена в отношении Ирана. Арабские лидеры в Персидском заливе с удивлением и с недоверием смотрят на молчаливое и бездеятельное израильское правительство. И стратегические последствия этого уже ощутимы. Потому что вместо того, чтобы удвоить свое сотрудничество с Иерусалимом, как это было при Натаньяу, когда у нас росли и экономические, и военные связи с этими двумя странами и с их сателлитами тоже. Сейчас саудовцы и эмиратцы нацелились на Москву и на Пекин. А куда деваться? Байден — враг, Израиль не мучить не телится. Надо спасаться, и вот они спасаются. Но без нас. Ситуация с палестинскими арабами тоже вызывает тревогу и ясно говорит о деструктивных последствиях решения Беннета играть роль посредника между Россией и Украиной. На прошлой неделе Конгресс принял сводный законопроект о расходах, который э, подписал Байден. Все, подписано уже, закрыто. И вот при поддержке Эйпока, знаменитого Эйпока, в законопроекте прошел и раздел об Израиле, который значительно сократил приверженность США еврейскому государству. По сути дела, полностью разорвал ту приверженность, которая была раньше. Раздел об Израиле стал исправленной версией закона, который был первоначально принят в 2012 году. Закон от 2012 -го года требовал, чтобы США помогали и поддерживали правительство Израиля в его текущих переговорах с палестинскими арабами. А в новом законе удалена часть о поддержке Израиля. Понимаете, нет больше поддержки Израиля. Согласно новому закону, США обязаны урегулировать израильско-палестинский конфликт путем переговоров, в результате чего два государства будут жить бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания. То есть, другими словами, в соответствии с измененным законом США, Америка обязуется поддерживать создание государства для палестинских арабов вне зависимости от того, поддерживает это Израиль или нет. Раньше Америка говорила, мы поддерживаем своего союзника Израиль. А теперь принят новый закон, в котором говорится, нет, мы поддерживаем создание двух государств, ну пусть они в мире живут. А хочет этого Израиль или нет, нам плевать. Сенатор Тед Круз с июля прошлого года боролся за то, чтобы заблокировать принятие этой поправки, потому что он осознавал колоссальный ущерб, который... Эта поправка наносит и американо-израильским отношениям, и национальной безопасности Израиля. А вот посольство Израиля с новым правительством, правительством перемен, как его тут называют, было совершенно не обеспокоено. Источники в Сенате рассказывают, что пока Круз боролся с принятием поправки, израильских дипломатов и следков, их просто не было, им было это неинтересно. То есть Тед Круз занимался проблемой безопасности Израиля, а израильских дипломатов, как раньше помним, мы хорошо Рона Дермера, который дневал и ночевал в Сенате, его все знали в лицо, потому что он, как бы, ну не сказать, что все достал, он со всеми познакомился, он со всеми был в отличных отношениях, он со всеми успел, он успевал договариваться, и он лоббировал интересы своего государства, именно то, что должен был делать израильский посол. А сейчас израильских дипломатов там просто нет. Ну зачем они? Их назначили на красивую, хорошую сенипуру они сидят в Америке, они, у них э, статус, они могут на всякие коктейльные вечеринки приходить, а заниматься дипломатией, да еще и, в общем-то, конфликтовать с администрацией. Зачем? Их не для этого туда послало много правительства. Хуже всего в этом измененном законе то, что он не был инициирован обычными антиизраильскими силами из так называемого отряда. То есть не то, что это Аказия Кортес, там Селихан Иль... э, Умар и Рашида Итлай проползли по-партизански, и закинули эту гранату против Израиля. Нет. Эйпак поддержал поправку, как основные сенаторы-республиканцы, такие как высокопоставленный республиканец в Сенатском комитете по иностранным делам Джеймс Риш и сенатор Роб Портман, к слову сказать, еврей. Почему поддержали? Ну потому что они видят, что Израиль не против. На них давят с этой стороны, давят с другой стороны. Если израильтяне не против, почему они должны заниматься безопасностью Израиля больше, чем это нужно самому Израилю? Понимаете? И последствия этого абсолютно ясны. Когда Израиль предпочитает хранить молчание, в то время как его интересы и положения откровенно подрываются, он не только укрепляет своих врагов, он просто теряет своих друзей. После того, как Россия вторглась в Украину, многие украинцы сказали израильским журналистам, говорили на месте событий, мы видели эти кадры, что их вдохновлял Израиль, который всегда был готов драться за свою независимость и свободу, даже перед лицом всемирного безразличия и враждебности. И, и как бы многие жив, живут до сих пор вот в, этом, как бы, в этой иллюзии. Израиль как пример того, как нужно воевать за свою свободу и независимость. Это не иллюзия, так действительно было. Но сегодня, увы, все обстоит ровно наоборот. нынешнему правительству Израиля следовало бы учиться у украинцев. Запад не станет бороться за демократию, находящуюся под угрозой. Государства, которые ждут от Запада разрешения, чтобы защитить себя, просто не выживут. И мы это видим очень четко сейчас на примере Украины, которая одной ногой была уже... В небытие. И только стойкость украинского народа и абсолютно четкое понимание с Зеленским того, что он должен делать сейчас. Лишь те государства, которые защищают себя сами, увидят, что на их стороне объединяются достаточные силы, позволяющие им быстро и выжить. Когда они встали на насмерть, то общество западное, а вслед за ними и элиты западные, были вынуждены их поддерживать. Израиль под его нынешним руководством сегодня к этим странам готовым себя защищать похоже не относится и это пугает меня больше чем что-либо другое да и, к, и... к сожалению а, силы которые пришли к власти и в америке и в украине в смысле и в израиле а, до сих пор поддерживались и поддерживаются до сих пор скажем украинцами, которые часть Украины, не все украинцы, безусловно, так же, как и не все евреи поддерживали э, скажем, приход к, в, с, к власти новой силы в Израиле, но тем не менее, вот искренне сопер... скажем, что касается украинцев, они искренне Сопереживают, сочувствуют, помогают. Колоссальную работу проводят здесь, чтобы помочь родной своей Украине. И в то же время голосуют они за ту силу, которая на самом деле благодаря которой над украиной нависла такая смертельная опасность это по наивности по непониманию но ну, я надеюсь что сейчас информации уже достаточно много чтобы сделать для себя правильный выбор, выбор э, выводы так же как и евреи которые живут в америке которые искренне сочувствуют там, скажем израилю и в то же время они так старались чтобы убрать из белого дома трампа который для Израиля сделал как столько, как как ни один президент. Никто, никто так не сделал. И тем не менее они они искренне сочувствуют э, Израилю, готовы помогать, но в то же время во время выборов они поддерживают силы, которые на самом деле позволяют нависнуть угрозы и над Израилем. И, и очень хочется верить, что люди все-таки извлекут какие-то уроки для себя сейчас будут промежуточные выборы В четвертом году будут а, выборы президента я очень хочу верить что люди поймут что на самом-то деле то что происходит у нас в стране имеет последствия и для украины и для израиля и для всего мира в зависимости от того, кто приходит к власти, приходят к власти люди, которые проамериканские. Главное, что ну, как бы, если это сильная власть, тогда и Израилю легче, и Украине легче. Если это власть коррумпированная, какая у нас сегодня, компромата на нынешнего президента хватает и в Украине, и в России, и в Китае, и где только на него компромата нет. Поэтому он и действует так. Поэтому он не может принимать конкретных принципиальных решений, чтобы разрешить проблему. Так что, друзья мои, прислушайтесь к тому, о чем говорят люди в нашем эфире. И не отметайте сразу в сторону. Хорошо, мы сейчас сделаем перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, и у вас будет возможность позвонить, либо задать вопрос, либо высказать свое мнение. Телефон студии 847 400 5200 но уже после рекламы. Открытый диалог. Диалог, диалог. С Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если есть что сказать, задать вопрос, можете позвонить. но и давайте попробуем принять первый звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире а, Добрый день, Сережа. Добрый день, Александр. Спасибо за ваши передачи. Старайтесь объективно с двух сторон рассмотреть будильник вопрос. У меня один вопрос. Почему? Я с вами солидарен, во всем, чтобы не было там кривотолков на ради объяснить, почему элиты Украины каждый раз при голосовании И он всегда воздерживались, когда голосовали за Израиль соединительными позициями. Я, Объясните мне позиции. я думаю, думаете? я думаю, что этот вопрос не к Александру, скорее к элитам Украины. Ну вот, вот, вот поэтому, поэтому. Сейчас давайте Здорово, послушаем Александр. спасибо. Я читал на эту очень интересную информацию сейчас не могу вспомнить у кого из журналистов израильских, которые рассказывали, что несколько раз по крайней мере, украинские дипломаты жаловались израильтянам что они вынуждены голосовать вот так, против Израиля, под фантастическим давлением американцев то есть, разумеется, это было не при Трампе это было при Обаме но вот ответ прямой, украинцы по большому счету подвергались давлению э, э, администрации Обамы, чтобы голосовать против Израиля. Теперь э, вы скажете, что это может их не оправдывает. Может быть. Но с другой стороны, в конце концов, действительно, почему они должны были вписываться за Израиль, под, когда речь шла, скажем, на них давили американцы. И если мы задаем вопрос, почему они так делали, то давайте начнем с э, вопроса, почему Обама так стремился нанести ущерб Израилю, почему его... Приемник байден сегодня продолжает... Да, кстати, сказать, во время президентства Обамы Байдена э, э, впервые американская делегация проголосовала за антиизраильскую резолюцию. Мало того... Инициатор резолюции, сейчас не помню, кто, отказался выносить на голосование эту резолюцию. Обама надавил там на третью страну, которая вынесла на голосование эту резолюцию. Это вот я к тому, вот обращаясь к нашим евреям, которые поддерживают эту партию, которые голосовали за Обаму, сейчас проголосовали за Байдена. Вы видите, как это отражается на Израиле? Неужели это непонятно? Я понимаю, что вас раздражал Трамп своим неуклюжим там, твитами или еще что-то. Но каковы последствия ваших, вашего выбора? Это, ну, хорошо, не, не, не видите вы сейчас твитов Трампа. Но зато как, какие угрозы нависли над Украиной, Израилем и вообще над всем миром? Потому что вы проголосовали за этого выжившего из ума коррумпированного человека, и за эту партию. И сейчас будете продолжать голосовать. Украинцы проголосуют за Майка Квигли, евреи проголосуют за эту госпожу Чаковский. И все, все будет продолжаться. Но когда-то же уже должны поумнеть, но я не знаю, но когда-то же должны сделать правильные выводы для себя. А то бегаете по демонстрациям в поддержку Украины, в поддержку Израиля, голосуете за людей, которые являются, по сути дела, врагами и того государства, и другого. Ну как же вот. можно так? Такой когнитивный диссонанс. Знаете, Сергей, продолжая, вот именно то, что вы говорите, сейчас э, на Западе очень многие в ужасе, и э, как вот россияне не понимают, что происходит. Им там говорят, вы совершаете военные преступления, они начинают что-то такое бубнить из российской пропаганды. Ну и что мы видим? Россияне находятся действительно в информационной блокаде. Они получают только информацию со своего государственного телевидения и радио. Но жители Запада, они же получают широкую, широкий спектр информации. Они могут видеть ситуацию разный, с разных сторон. И они все равно продолжают глупо поступать фактически против своих интересов, как россияне, которые поддерживая Путина, фактически гробят свое будущее своей страны, будущее своих детей. Поэтому и, и эти люди в Америке, которые, по сути дела, оказываются еще более недалекими и наивными, чем россияне, у которых нет выбора, у западных людей есть выбор, есть возможность разную информацию получить. Они продолжают э, поддерживать тех, кто гробит да, их, да. старую и да, будущую. Давайте Будущие попробуем. Принять следующий звонок. Добрый день, пригласите только радиоприемник. Алло. Радиоприемник, приглушите. Алло, алло Сергей, я приглушил, отошел. А я доволю, вот, например, Нью-Йорк Таймс, самая великая демократическая газета, уже признала, что лаптап Байдена. Существовал, и не русский его подкинули. Это раз. Второе. Эти вот наши избиратели демократического толка, которые выбирали Байдена, даже не включили в голову, что человек, который прилюдно заявляет, увольте прокурора за миллиард долларов, может быть президентом этой великой страны. Когда вы пойдете в следующий раз на выборы, включите мозги свои. Вся проблема в Украине. Не только от этого злодея. Включите мозги, потому что они разложили всю элиту Украины. Это я вам точно говорю. Точно. Спасибо. Обучением, подкупами. И, кстати говоря, вчера вышел репорт на факс News. Напоминаю всем, проверьте. Водорс заявил, ведущий 9 часов, вышел репорт, что сначала... 2014 года туда были засланы посланные агенты CIA, которые готовили украинцев армию. Что правильно, но тем самым они готовили другую И я не исключаю, что они готовили. Вот все, такая проблема. Голос. Меня интересует только Израиль. Вот так. Я здесь, а меня интересует Израиль. Потому что в конце концов виноваты будут евреи. Это традиционно. К сожалению, да. Ну. 847-400-5200. Еще были попытки дозвониться, к сожалению, не получилось. Нет, есть. Дозвонились, похоже. Добрый день. Здравствуйте. Коротко а, Уважаемый Александр, вы знаете, вы сами говорили, что Украина сейчас ведет национальную освободительную войну, такую, как в Израиль в сорок седьмом году. И тогда Израилю, несмотря на эмбарго, все-таки поставили оружие, слава Богу. Вот, э, что бы было, если бы вместо оружия поставили каски и э, э, э, спасательные жилеты? А оружие бы не поставили. Справился бы Израиль или нет? Я имею в виду то, что Израиль Пон... сейчас поставляет поняти... в Украине. Вопрос понять. Вот, но у меня еще один вопрос. Мне кажется, что это под давлением Байдена. Так ли это или нет? Спасибо. Окей, okay. ну э, давайте разберем. На самом деле Израиль в первые полгода э, войны за независимость, которая была в 1948 году, э, не только не получал оружие от западных стран, было эмбарго, которое, по сути дела, работало только на Израиль. То есть Америка и Европа не продавали Израилю оружие, но они продавали оружие арабским странам, через которые это оружие попадало нашим врагам, э, вот двум армиям э, арабским, которые воевали с Израилем и, конечно же, попадало тем странам, которые воевали с Израилем тоже. Поэтому э, Израиль отбился благодаря тому, что, э, например, та же мафия, мафия американская поставляла нам оружие э, э, в обход имбар, потому что партизаны бывшие из Европы, в том числе Тито, поставляли нам оружие э, из Европы, потому что э, Сталин разрешил чехам продать нам э, несколько самолетов и какое-то количество стрелкового оружия. Поэтому Израиль отбился вопреки э, Западу. И на самом деле Израиль тогда вел себя именно так, как ведет себя Украина. Украина получает на самом деле э, оружие от Запада тоже. Но да, безусловно, Запад не готов э, вписаться сейчас за Украину по полной программе, например, закрыть небо над Украиной. И э, на мой взгляд, когда Путин расчехлил э, ядерные ракеты, предгрозив, что если Запад пытается закрыть небо над Украиной, то будет ядерная война. Я, не, я полагаю, что это было согласовано с Байденом, чтобы Байден мог как бы обратиться к обществу на Западе и сказать, ну, ребята, извините, вы очень-очень любите украинцев, я вижу, но мы не начнем из-за них сейчас третью мировую войну. Израиля здесь вообще в этой истории, в этом уравнении нет. Израиль маленький, и он далеко. То есть приходить к Израилю с претензиями, почему Израиль не продает э, э, Украине какое-то оружие, это даже смешно. Почему Израиль вообще должна? Почему, например, Аргентина продает Израиль, э, Украине оружие? Оружие э, должны были поставлять соседние страны. И они споста поставляют, что могут. Поставить, например, э, железный купол невозможно. Не только потому, что Израиль не готов, просто потому, что его поставки займут месяцы, как минимум подготовка, развертывание. Не говоря уже о том, что, чтобы закрыть Украину, нужно э, количество установок больше, чем есть в Израиле вообще. Не то, что на продажу. Поэтому к Израилю такие претензии, на мой взгляд, просто не имеют. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Вот Вы сказали раньше, что Иран может получить бомбу двадцать 2025 году. Орпид может стать президентом, э, премьером, э, гораздо раньше. Как вы думаете, он будет как-то реально противодействовать этой иранской... Бомбе, или он как-то будет что-то в другом крутиться, выкручиваться. Вот ваше мнение. Я честно вам скажу, что я не представляю себе Лапида в качестве премьер-министра Израиля. Это слишком сложная, э, слишком сложная должность. И человек с интеллектуальными способностями Лапида не способен. То есть я, э, Мы живем сейчас в эпоху, когда может случиться все, что угодно Мы об этом уже говорили Последние три года происходят вещи, которые раньше никогда не происходили Я не знаю, каким образом, но я верю, что Лапид не станет премьер-министром Израиля Я очень надеюсь, что так и будет Потому что Лапид во главе Израиля – это э, страшная опасность для нашего государства Чем он будет заниматься, мне трудно себе представить Но уж точно не защищать и спасать Израиль Добрый день, пожалуйста, вы в эфире Спасибо, что взяли мой звонок. Спасибо, Александр, за ваши передачи. Э, война – это, конечно, очень плохо, но есть и другие вопросы, которые хотел бы узнать, что происходит в Израиле. Например, что у вас происходит сейчас с ковидом и какая инфляция в Израиле. И Это первый вопрос. А второй вопрос, если можно кратко расскажите, что происходит на Натиньяху, с этим судом, который будет и происходит, и будет дальше и какие предпринимающие кинокиньяху непосредственно, чтобы заключить какой-то мир или, может быть, что-нибудь в этой информации? Окей, okay. очень коротко, потому что я так понимаю, что времени у нас осталось не так много. По поводу коронавируса. Действительно, волна последнего, последней штамма вируса Дельты или омик, Омикрона, который был, она спадает в Израиле и, по большому счету в общем, ощущается уже достаточно слабо. Но э, за время этого правительства нового нашего в Израиле умерло от коронавируса порядка 4000 человек, то есть э, очень много, даже больше, чем 4 тысяч человек. Э, и это при том, что уже были вакцины, и было понятно, как нужно бороться, и э, омикрон был достаточно э, слабым вариантом, э, штаммом вируса. И это говорит лишь о том, насколько непрофессионально и неумело нынешнее израильское правительство. Но... В данный момент ощущение такое, что спадает волна. Если не придет какой-то новый штамп, то, в общем, может быть, действительно мы сможем э, как-то сказать «до свидания» э, коронавируса. По поводу инфляции. Инфляция растет. То есть 12 лет при Натаньяо инфляция э, была в районе нуля, иногда даже отрицательная. То есть становилось все лучше и лучше в Израиле. Сейчас инфляция рванула вверх. Наше правительство, конечно же, объясняет, мол, типа все виноваты вокруг, кроме него самого. Но мы прекрасно понимаем, что Натаньяо вытаскивал экономику страны в очень тяжелых условиях кризиса в начале своей потенции, и удивилась. у этих ребят это не удается, и, в общем, понятно, почему. Потому что они неумелые люди, и заняты они э, либо своими какими-то делами, либо идеологией, либо, как э, некоторые из них, коррумпированные министры, распиливанием бюджета, но не э, защитой экономических интересов Израиля. Теперь по поводу Натаниял. Э, Судно Натаниял продолжает разваливаться. То есть буквально недавно на фоне войны в Украине как-то перестали на это обращать внимание и говорить об этом, но опять выступал, выступали свидетели по делу Натаньяу. И их свидетельские показания, в том числе юридического советника КНЕС, это мне кажется, или какого-то из министерств, они по сути дела отменили сам суть одного из трех дел, по которым судят Натаньяу. То есть в любой другой ситуации сегодня бы уже сказали все, мы больше не, не можем выносить этот вред. Вы обвинили человека в, вот, в каких-то вещах, которые сейчас мы узнаем, чтобы не было в принципе, не могло быть даже. Так о чем дальше продолжать этот суд? Но поскольку речь идет о Натаньяу, и задачу этого суда политически, а не найти справедливость, то он продолжается и как бы они заслушали э, свидетельские показания, разрушившие полностью содержание так называемого э, дела 4000. И продолжили суд. Кнессет ушел на каникулы сейчас. И поэтому парламентская деятельность Натаньяу, как главы оппозиции, в общем-то, сейчас никак не проявляется, он ничего не может сделать. Я, насколько я понимаю, насколько я знаю, продолжаются попытки разрушить нынешнюю коалицию. То есть вытащить из нее буквально одного-двух людей, чтобы эта коалиция рухнула. И сейчас мы понимаем, насколько это важно, потому что нам нужно во что бы то ни стало, обрушить эту коалицию. И создать, может быть даже без выборов, создать коалицию войны, предвъединению войны с Ираном, коалицию, которая возглавит единственный вменяемый израильский политик Натаниев. Но сейчас не похоже, что это удается. Что будет дальше, как будет развиваться динамика, трудно сказать. Будем смотреть и наблюдать за тем, как это будет дальше. Сергей. Значит, ну, Нетаниев все-таки делает какие-то заявления в соцсетях выступает какие-то делает заявление из то что Кнесет на каникулах. Что же касается ковида, я боюсь, что мы с ним не распрощались, потому что у нас, как вы знаете, приближаются промежуточные выборы. Опять выскочил э, доктор Фауст и сказал, что надо быть гибкими с тем, чтобы вновь э, иметь возможность вернуться режиму, так сказать, ограничений всевозможных и так далее. То есть такой первый первый камешек брошен, ближе к выборам. Я не исключаю такой, я не утверждаю, но я не исключаю такой возможности, что они опять проведут атаку с тем, чтобы сфальсифицировать и эти выборы. Так что с ковидом мы распрощались ненадолго, боюсь. Хотя уже появились CDC, признала, что 40% людей, которые были в госпитале, которых записали как больных ковидом, на самом деле поступили в госпиталь по другим причинам, и у них обнаружили вирус. Хотя верить этим тестам тоже нельзя, как выяснилось. Тесты-то хреновые были. Но, так сказать, обнаружили вирус, хотя симптомов никаких не было. Попал человек в больницу с переломом ноги, у него обнаружили вирус, симптомов не было, но его записали как попавшего в госпиталь с ковидом. И в общем к сожалению времени больше не остается. А по Александр, огромное спасибо, как всегда. Информацию, надеюсь, которую вы доносите на наших слушателей, может, повлиять на их сознание, на их знание того реального, что происходит в Израиле и в мире. По крайней мере, может быть, или повлияет, или поможет тем людям, которые сомневаются, принимая весь вау информации официальной мейнстримосты, они слушают нас и понимают, что они, они не одни в своем да. скептическом восприятии официального мейнстрима, несущего ту, про ресифку э, э, э, чушь. Хорошо. Спасибо и до встречи в следующий раз.